Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Мы завершили очередной объект это город Тюмень, улица Александра Протазанова. Квартира трехкомнатная, общая площадь 77 квадратных метров. Обзор готового ремонта. Сейчас мы находимся при входе в эту квартиру что у нас здесь сделано заменена накладка на входной двери в цвет всех межкомнатных дверей здесь у нас дверь откатная расскажу что у нас было здесь от застройщика был большой холл вот этой перегородки вот до сюда ее не было то есть был вот такой вот холл для чего собственно мы взяли и отгородили вот вот перегородкой чтобы можно было здесь расположить какую-то верхнюю одежду то есть зона хранения как типа гардеробной здесь в этом участке у нас расположены два щита один трансформаторный в котором находятся понижающие блоки питания на светодиодную ленту которые в плинтусе в потолке и во многих других местах и сверху у нас силовой щит в котором у нас стоит вся автоматика которая отвечает за электроэнергию на этом объекте. Также в этом помещении мы поставили мастер-выключатель для того, чтобы когда вы уходите на долгий промежуток времени из дома либо уезжаете из города или куда-то еще, вы можете просто одним движением выключить, обесточить всю квартиру, оставить только холодильник, систему от протечек и, к примеру, тот же самый роутер Wi-Fi, если он вам необходим. В противном случае, если бы мастера-выключателя здесь не было, то пришлось бы Выключать все автоматы, которые есть, за исключением тех, которые привязаны к тому или иному электрическому прибору, который вы хотите оставить. Едем дальше. Сейчас мы находимся при входе в гостиную комнату. Она у нас здесь не совсем правильной формы, то есть под 45 градусов вход в это помещение. Мы дверной проем здесь нарастили с этой стороны, чтобы у нас стала вот такая распашная Дверь, проем был гораздо больше, чем а, необходимо для этого помещения. В этом помещении что мы сделали? Выстроили стенку из гипсокартона. В зоне шкафа, получается, эта стена у нас идет. Также собрали под шкаф а, крышку. А, крышку собирали для того, чтобы по периметру всего помещения у нас прошел вот этот потолочный карниз. А, рассчитано это таким образом, чтобы никаких дополнительных ступеней не было. Что с этой стороны, что с этой стороны. То есть вот здесь у нас будет скрытый карниз для штор. И конструкция из гипсокартона сделана таким образом, чтобы вот этот потолочный карниз, он был четко в размер гипсокартоновой конструкции, нет никаких дополнительных ступеней. Здесь у нас освещение, которое отвечает, точнее выключатель, который отвечает за освещение на балконе. У нас здесь натяжной потолок, балкон полностью утеплен, на полу сделан керамогранит и выведен терморегулятор теплого пола внутрь помещения гостиной также полностью утеплен парапет есть дополнительное освещение на балконе потолок, как я сказал, натяжной стоит профиль флекси прямая световая линия с заглушкой рассеиватель у нас здесь идет пластиковый, не резиновый здесь от застройщика стояла вот такая вот фиговая батарея то есть радиатор отопления стоял на ножках длинные вот до сюда. мы это все переделали а, силами управляющей компании мы стараемся не лезть а, вот радиатор отопления по причине того что это инженерка которая относится к управляйке чтобы заказчики не слетали в данном случае с гарантией что мы сделали а, в управляющую компанию написали заявление от лица заказчиков попросили нам сделать отключение и произвести сварочные работы развернули в эту сторону Получили здесь э, полный такой витраж в пол окна, без дополнительных каких-то преград. Соответственно, ни шторам ничего мешать не будет, плюс ко всему пол у нас здесь в этом участке чистый. На этой стене у нас расположился кондиционер. Данная стена у нас выполнена барельефом, то есть это гипс, который мастер-художник-декоратор наносил на стену, делал объемный рисунок. А в этой зоне уходит это все у нас в декоративку на вкус и цвет кому-то нравится кому-то не нравится кто-то считает современно кто-то будет считать несовременно. заказчикам хотелось видеть данное решение напротив у нас зона просмотра телевизора также э, сделана декоративная штукатурка по всем э, остальным стенам здесь у нас покраска на полу у нас уложен кварц винил дальше по коридору смотрите какая ситуация Квартира нам досталась на стадии, когда все стены были на объекте ошпаклеваны и был залит наливной пол. И было два готовых помещения. Это санузел и это детская комната. То есть, чтобы вы поняли, мы зашли, сначала счистили шпаклевку со стен, потому что нам надо было перештукатуривать этот объект. Так как стены оставляли желать лучшего. И плюс ко всему нам пришлось по всей квартире, за исключением двух помещений, санузел и детская комната, снять наливной пол, по причине того, что он был у нас волнами. Плюс ко всему, из-за чего мы это делали, в этой зоне у нас есть керамогранит, и в зоне второго санузла у нас также есть керамогранит. Как правило, мы делаем сопряжение напольных покрытий в одну плоскость, то есть с керамогранита, к примеру, на винил Соответственно, толщина вот этих материалов, она абсолютно разная. И нам пришлось в, этой, в этом участке у нас есть еще теплый пол, уложить керамогранит, потом полностью по всей площади квартиры, за исключением вот этих вот двух помещений, залить новый пол, после того, как старый пол мы демонтировали. Чем это все дело чревато? Вот смотрите, здесь у нас есть вход в детскую комнату, которая была предварительно до нас кем-то уже отремонтирована. Что мы получили? Перепад по высоте, то есть по всей плоскости квартиры у нас при нашем текущем ремонте высота одна, никаких перепадов нет, а вот здесь перепад есть. То есть изначально здесь была база, на которую уложили, точнее на базовый пол сделали наливной, сверху уложили ламинат, вот. мы соответственно это все добро сносили и заново подливали, чтобы под уровень плитки, получили небольшую ступень, пришлось ставить порожек не вот так, а вот так. Не считаю это правильным решением относительно того, что начинать ремонт частично. Вот. Также не считаю начинать ремонт, как бы частично, опять же, с ванной комнаты. Смотрите, ситуация следующая: вот здесь у нас ванная комната. Она изначально была до нас уже сделана. И смотрите, что у нас здесь. У нас здесь ступень она уже гораздо больше. То есть, примерно тут 2,5 см перепад между этими плоскостями. Может быть, кто-то скажет, это хорошо, потому что есть защита от протечки. Я вам скажу, что это нифига неудобно, по причине того, что когда ты моешь, у тебя есть дополнительные пороги, у тебя есть дополнительные перепады по высотам, все это неудобно в эксплуатации. Плюс, почему не считаю, что правильно делать сначала в ванну, к примеру, да, а потом оставшийся ремонт в квартире? По причине того, что у вас здесь установлена вся чистовая сантехника, это раз. Вся плитка новая, все швы затерты. И представьте, мы штукатурим, мы э, делаем наливной пол, и вся эта грязь, она идет через вот эту сантехнику. По причине того, что воду набирать где-то надо, по причине того, что воду сливать куда-то надо. Э, благо, у нас в этой квартире есть еще второй санузел, но когда во втором санузле мы выполнили уже душевую систему в строительном исполнении, то сану... самого унитаза у нас больше не было, и мы пользовались вот этим. Предлагаю переместиться в санузел и поговорим дальше там. У нас есть здесь душевая в строительном исполнении. Мы также формировали дверной проем. Смотрите, что мы его частично перенесли для чего? Для того, чтобы с этой стороны у нас расположилась вот такая полноценная раковина с тумбой. А с этой стороны мы делали сантехническую нишу. Помимо того, что у нас в этом участке сантехническая ниша, а изначально стояки от застройщика находились вот здесь. То есть стояки здесь, горячие и холодные здесь. Мы все выводы перенесли вот сюда. Вот. Здесь сделали всю сантехническую сборку и закрыли ее вот таким вот шкафом. Здесь у нас полки под хранение. Дальше у нас здесь небольшая ниша декоративная. И снизу у нас есть пространство, куда можно поставить стиральную машинку. Также все выводы. И датчики системы от протечек мы туда подключили и вывели если бы мы проем не перенесли с этой стороны у нас было бы недостаточно места для того чтобы расположить стиральную машинку здесь сделали э, душевую в строительном исполнении с этой стороны у нас расположились декоративные ниши с подсветкой в которые можно поставить шампунь щетки и все прочее, все необходимое для того, чтобы принимать душ, какие-то средства гигиены. Дальше заказчики нас попросили сформировать вот такую вот сидушку. Она, соответственно, здесь реализована, достаточно капитальная система, для того, чтобы можно было безопасно пользоваться. Здесь у нас душевая система, это Клуди. Комплектовали мы этот объект сантехникой также самостоятельно. Здесь есть две, точнее, два излива. Это верхний душ большой и это лейка. Ну, собственно, по этому помещению у нас все. Перемещаемся дальше. Сейчас мы находимся в кухне. В кухне мы также формировали дверной проем по причине того, что он был не отцентрован. Мы его отцентровали, сделали таким образом, чтобы расстояние с той и с другой стороны было одинаковое. Для того, чтобы встали полноценные наличники и одинаковые кусочки плинтуса. Здесь у нас декоративная штукатурка на стене. Будет здесь располагаться телевизор небольшой. Здесь будет обеденный стол. С этой стороны мы сделали из гипсокартона стенку для того, чтобы расположить вот в этой зоне Г-образный кухонный гарнитур. Под кухонный гарнитур у нас просто подготовлены стены и покрашены. Потом, когда заказчик будет установку производить кухонного гарнитура, ему уже ничего с этой стеной делать будет не надо. Фартук будет э, предварительно по плану э, выполнен так же, как и столешница пластиком. Здесь у нас есть выводы для подключения э, посудомоечной машинки, э, смеситель. На посудомоечную машинку стоит отдельный сифон и датчик системы от протечек на воду. Э, по вентиляции также был перенос. От застройщика вентиляция находилась в этой стороне. Мы ее перенесли вот в эту сторону. Собрали полностью под кухонный гарнитур. Вот здесь короб из гипсокартона, для того чтобы опять же по всему периметру помещения у нас прошел непрерывным контуром потолочный карниз. В зоне окон у нас также собрана конструкция из гипсокартона для того же самого потолочного карниза. Ну и плюс ко всему, чтобы у нас здесь был скрытый карниз для штор. Здесь у нас стена опять фальш. За счет этого есть увеличенное пространство на подоконнике. И стоят декоративные решетки на радиаторе отопления. За счет этого, смотрите, <coughs> плинтус у нас проходит непрерывным контуром. Ни на какие трубы, которые уходят в пол, он, соответственно, не прерывается. То есть, по всему а, периметру помещения, за исключением кухонного гарнитура, тут будет соколь, у нас идет непрерывный контур. На полу у нас выполнен теплый пол, керамогранит, фабрика, эталон в сопряжении в плоскость со всей остальной Квартирой. В обеденной зоне у нас расположились вот такие свисающие конусообразные светильники. От них на самом деле достаточно мало света, но в вечернее время для того, чтобы уютно посидеть за столом, этого будет вполне достаточно. Едем дальше. Коридор у нас длинный, он у нас Г-образный. В коридоре у нас есть на стене вот здесь два бра, которые включаются проходными переключателями как здесь, так и у входа в эту квартиру. Также дополнительно здесь есть вот такое освещение. Не назвать его ночным, потому что светодиодная лента стоит достаточно яркая. То есть этого освещения, которое у нас сделано в напольном плинтусе, его будет достаточно для того, чтобы перемещаться свободно по этому коридору, не включая основной свет. Плинтус мы фрезеровали самостоятельно. Это у нас дюраполимер, Там есть светодиодная лента, рассеиватель и все, что необходимо для того, чтобы это все дело состоялось. На потолке у нас натяжка стоит профиль это у нас флекси наш любимый чтобы можно было создать вот такую световую линию в зоне входа у нас также световая линия но в форме вот такого большого квадрата и напротив входной группы у нас расположилось большое зеркало также в этой зоне у нас есть терморегуляторы опять снизу которые отвечают за теплый пол в этом помещении и за теплый пол в том помещении Здесь, как я сказал, зеркало, здесь вот такая тумба, которую мы делали специально для этого проекта. Мы переместились в спальную комнату. В спальной комнате, как и во всех других помещениях, мы формировали дверной проем. От застройщика здесь была вот эта стена вровень с этой стеной. То есть, как такового здесь а проема не было, он был Г-образный. Мы его сделали полноценным П-образным, для того, чтобы с этой стороны... Потом вот с этой стороны у нас был полноценный наличник, чтобы у нас он не резался. Плюс ко всему, опять же, выиграли место под плинтус, он у нас стоит сейчас корректно. Здесь у нас есть небольшая колонна, она у нас от застройщика, мы у нее расположили розетку, просто для того, чтобы можно было подключить какой-нибудь электрический прибор типа пылесоса. Здесь у нас будет стоять прямо кровать. По обеим сторонам от кровати справа и слева у нас есть выключатели есть розетки. Выключатели отвечают за центральное освещение, они смежные с тем, которые находятся у входа. И есть выключатели, которые отвечают вот за вот это навесное бра в этой зоне. Дополнительно есть розетка. Здесь у нас идет эта заказная позиция, это у нас идет фреска в соответствии с дизайн-проектом. По этому помещению также мы переделали радиатор отопления, он у нас располагался в этой зоне, здесь, как вы можете заметить, это у нас балкон, мы его отсюда взяли, убрали и поставили вот сюда, то есть заказали другой, это у нас, по-моему, Керми, да, это у нас радиаторы Керми, достаточно хорошее качество, мы за них топим, потому что действительно бренд хороший, нареканий нет, выдерживают критические температуры и перепады. Здесь у нас собрана конструкция из гипсокартона для того, чтобы, как и во всех других помещениях, карниз по потолку прошел непрерывным контуром и сформирована ниша под э, скрытый карниз. Балкон утеплен: на полу эталон, стены, потолок, парапет все утеплено. На полу также заложен теплый пол. Терморегулятор вынесен за пределы балкона вот сюда. Здесь у нас Выключение и включение света на балконе. Терморегулятор у нас стоит снизу. Обычно мы ставим на высоте полтора метра. Это исключительно пожелание заказчика, чтобы термики стояли снизу. Ну, как сказать, на вкус и цвет товарищей нет. Хозяин барин, поэтому там все и стоит. Напротив кровати у нас зона просмотра телевизора.